Чаще сон приоритет не приключений В пижаме, в кухне старые с кофе хорошо Все меньше споров бесполезных Чьих-то мнений Захватишь куртку, лето, она еще свежа. Лень переборит, и ты ждешь у кнопки лифта С лицом помятым и с подъездом новый день Работа волк загонит в лес купюры свифта А во дворах цветет весенняя сила Роз сидины с годами слышится в походке Бальзака возраст. Никогда не был так чужд, а вместо опыта вторые подбородки с растущим списком каждодневной жажды нужд. На ужин суп микроволновки и газета, фонит экран эфиром пройденных дорог, дымит на пепельнице с фильтром сигарета в душе, оставив раздосованный ожог.